Всем привет, на связи Александр Янюк, я рад вас приветствовать на нашем пятничном обзоре фьючерсного рынка. Сегодня мы поговорим о тех инвестиционных идеях, которые были озвучены в понедельник. Также посмотрим на новости и статистические данные, которые нельзя пропустить. Погнали! Начнем мы с европейской валюты. В понедельник мы видели евро плюс-минус в этом диапазоне, вот где-то вот здесь. Я сделал скрин с предыдущего обзора, с обзора в понедельник. Вот такую историю мы видели. Я рассматривал вариант похода к верхней границе торгового диапазона и поиск точки входа в шорт уже оттуда. Но цена вот что сделала, цена вот как отработалась. Все. Значит, Вот здесь мы видели, дальше я рассчитывал, что движение прямо сюда пойдет. Но, к сожалению... К сожалению, цена немного скорректировалась и дальше уже двинулась к следующему уровню объема. Это уровень за март 2019 года. Вот. По ходу движения у нас появлялось несколько дивергенций кумулятивных дельт. Они были достаточно слабые, а также без HFT объемов в хвосте. И вот Последнее вот это движение вверх. Вы посмотрите, как оно происходило. Давайте более детально его разберем. То есть, в целом у нас э, дельта по объему стала отрицательной. Да? Это означает, что больше вот здесь уже продавало. И цена немного опускалась. Окей. Дальше. Вот здесь у нас идет удержание лимитным участникам. Потому что дельта по объему все равно красная. Больше продают в рынок. Вот. И позже у нас... Небольшой рост, маленькая дивергенция кумулятивных дельт. Вот здесь как раз образовывается на локальном максимуме. После этого у нас начинаются более серьезные. Начинаются более серьезные продажи. И, конечно же, цену опускают пониже к уровню поддержки. Это уровень объема за июнь 2016 года. По европейской валюте рассматриваю шорт-приоритет в ближайшее время. Ну, уже более детально мы об этом поговорим. На следующей неделе, кстати, на следующей неделе обзор будет не в понедельник, как традиционно, а уже во вторник. Поэтому, поэтому во вторник поговорим об европейской валюте и сформулируем новые торговые идеи, анализируя уже сот-отчеты. Ну и также посмотрим, какие еще статистические данные выйдут сегодня. На этой неделе ЕЦБ политику свою монетарную не поменяли, то есть ставку они э, не изменили, ставка как была ключевая 0, так и осталась, или даже ставка по депозитам отрицательная, минус 0,5, вот, э, то есть ничего не поменялось, единственное, что они пересмотрели свою политику выкупа активов, вот. Пока что особо сильно ничего там не поменялось. До э, следующего заседания все пока что будет сохраняться, но планируют ее понемногу уменьшать. Потому что считается, что европейская экономика уже понемногу восстановилась. А, так, хорошо. По поводу европейской валюты все. А, погнали к следующим примерам. Следующим ситуациям. Итак, Швейцарский франк. Если вы помните, то плюс-минус. А, так что, что, что ж? Я рисов... Вот, вот что я рисовал на предыдущей неделе, да? Э, рассматривали мы восходящий канал, поход к верхнему сопротивлению. Это у нас уровень объема за март 2018 года плюс целевой уровень там находится э, формирование, аля двойной вершины, да? И дальше уже поход вниз. Плюс-минус такая же история у нас и произошла, но мы немножечко не дотянули все-таки до уровня объема, то есть остановилось движение чуть-чуть ниже этих уровней сопротивления. На самом деле, если посмотреть пару евро-франк, то мы увидим там достаточно серьезный рост. Многие аналитики объясняют это тем, что банк Швейцарии решил снизить курс да, национальной валюты на международном рынке для того, чтобы быть более конкурентными в торговле на международном рынке. Если это действительно так, если действительно центральный банк вышел со своими интервенциями на рынок, то против него лучше не становиться, потому что у банка ну, практически безграничная ликвидность. да, Он сколько угодно может напечатать валюты. Поэтому по швейцарскому франку я сохраняю. Шорт-приоритет. Буду рассматривать, и в принципе, я удерживаю позицию франк против японской иены. Франк в шорт, японская иена в лонг. Поэтому посмотрим, насколько быстро сойдется этот спред. Австралийский доллар. По австралийскому доллару а, вот какую историю мы наблюдали в понедельник. И плюс-минус то, что я рассматриваю тот сценарий, который буду отторговывать. Здесь у нас э, плюс-минус все таки произошло, мы пробили пред, верхнюю границу, да, пробили уровень оби, э, целевой уровень, образовалась здесь ситуация э, на шорт, но к сожалению или к счастью я уже сижу в шорте по австралийскому доллару, у меня шорт по австралийцу, лонг по британцу, поэтому этот спред до сих пор удерживаю, пока что не добирал позицию, э, здесь интересное произошло удержание, да, мы провалились под уровень, произошел ретест, и здесь как раз таки свеча в виде пин-бара с достаточно серьезным объемом проторгованным в хвосте. Это разворотная формация, поэтому есть высокие шансы на продолжение вот этого нисходящего движения вплоть до уровней объема за сентябрь-декабрь 2019 года. Но на самом-то деле все будет сильно зависеть от индекса американского доллара. В последнее время все фьючерсы Прям вот у них нету своего мнения, они просто двигаются за индексом доллара. Индекс доллара немного ниже, чуть ниже провалился 96. Все фьючерсы на мажоры сумели преодолеть свои локальные сопротивления. Вернулся индекс доллара в диапазон и все они вернулись в диапазон. Особо сильных трендовых движений, я думаю, ожидать не стоит, если не будет прям суперских новостей на фондовом рынке или супер хороших, или супер плохих, Чтобы это повлияло на индекс доллара. Единственная валюта, которая имеет зубы, да, что-то оскалится против американского доллара, это у нас японская иена. По японской иене. Так, что у нас здесь? Вот, по японской иене мы видели в понедельник вот такую историю. Я рассматривал поход чуть ниже в область скопления предыдущего объема. Да, и уже оттуда лонг. Вот, вот такая история у нас произошла. То есть мы опустились в эту зону. У нас образовалась точка входа. Вот. Это у нас... Секунду. Оно... Вот так у нас это все происходило. Раз. Два. Вот так у меня было в понедельник. Правильно же понимаю. Правильно понимаю. Вот. Тыц, тыц, тыц. Да, ну что-то у меня чуть-чуть Походу не так было, потому что в моменте образования вот здесь, вот в этом месте у меня появился появилась вся профиль большого среднего проторгованного объема, и для меня это стало Отправной точкой для того, чтобы добрать немного позицию ту, которую сбрасывал вот здесь, потому что вот этот лонг, который я расценил ну, Который я держу с целями при следующих вот этих локальных хайов. Он до сих пор у меня в работе. Сейчас он э, находится в боковике. Сильно особо ничего не поменялось. Вот здесь образовалась еще одна интересная ситуация. Но пока что я не нашел для себя ту, тот красивый пин-бар. Ту ситуацию, которую хотелось бы еще добрать. То есть вот такие истории хочется торговать когда у нас появляется пинбар с большим объемом, проторгованным в хвосте, с HFT, на дивергенции кумулятивных дельт. И сейчас вот вырисовывается аналогичная ситуация. То есть у нас дивергенция, у нас может быть прорыв локального вот этого минимума. И вот там уже можно как раз таки вот здесь увидеть красивую точку. Или даже чуть пораньше. Но есть высокие шансы, что все произойдет как в канадском долларе. Да? То есть у нас Раз подошли, второй раз подошли, третий раз подошли, образовался еще в те объемы, и только-то потом прошлись повыше. История здесь может повториться, то есть может произойти аналогичная история. И вот здесь, как раз под вот этим уровнем, у нас образуется точка входа, и это будет отправная история для обновления вот тех предыдущих максимумов. Посмотрим, как все будет развиваться. На текущий момент японская иена двигается не так как американский доллар. В принципе, она достаточно часто это делает. Вот. Поэтому это тот актив, который не коррелирует, у которого слабая корреляция с другими валютами в текущий момент. Так, отличная точка входа была в лонг по британскому фунту. Вот так все происходило. О ней мне написал один из учеников. Я ее высматривал, выжидал. Да, и достаточно быстро, в принципе, она себя и отработала э, У нас в понедельник мы смотрели А, нет, за британцами Ничего я не рисовал по британцу, поэтому, поэтому вот так Рассматривали мы понедельник вот здесь да, И говорил, что на коррекции буду присматриваться к лангам, когда появится точка входа И вот точка входа для меня это HFT, это пин-бар. И пин-бар, единственный красивый пин-бар на этом пути появился вот здесь. Да, у нас небольшая проторговка, провалились пониже, ближе к уровню объема. И у нас свеча закрылась в виде пин-бара с достаточно серьезным объемом, проторгованным в нижней части свечи. Это и стало отправной точкой для того, чтобы совершить спекулятивный трейд. Плюс это все происходило на дивергенции. То есть здесь история в том, что... Как только я вижу дивергенцию, как она начинает развиваться, уже там я начинаю охотиться, я начинаю смотреть на образование пин-баров, HFT-объемов и тогда уже принимаю решение. То есть э, дивергенция для меня это как фильтр. Стоит смотреть на эту ситуацию, потому что прокликивать все графики на протяжении дня до, до вас пальцы постираются. И, и это к добру не приведет. А вот если у вас есть четкое понимание, на какие истории смотреть, какие истории отслеживать, то тогда у вас появляются 2-3 вкладочки, которые вы там на протяжении дня просматриваете время от времени и не тратите, во-первых, много времени, во-вторых, не тратите кучу нервов, нервов и не пытаетесь найти торговую ситуацию, точку входа на тех инструментах, где их нет». То есть я для себя взял за правило, что ага, пин-бары торгую в момент, когда на рынке есть дисбаланс. Вот. Ну, опять же, чаще всего я отрабатываю один к двум, поэтому дожидаться истории, типа, прям сюда не пришлось. Так, по новозеландцу ничего сильно не произошло, особо я сейчас его не отслеживаю. Висит у меня э, шорт новозеландца «Лонг канадца». В принципе, он себя неплохо чувствует в последнее время. Поэтому пока что просто, просто за этим наблюдаю. Ничего не добирал, ничего не сокращал. Просто пока что жду. По канадцу тоже ничего не происходило. Вот эта история, но ну, это уже когда увидел, да, вот это закругление. Это лимитное удержание. То есть вот здесь у нас кто-то лимитно удерживал цену от дальнейшего похода вверх. Мы видим, что достаточно плотно, Здесь собрались кластера вблизи верхней границы, да, мы видим, что вот здесь покупали с этих лимитов, но, как оказалось, они были большими и цену скорректировали. На текущий момент канадец показывает никакую динамику, но вместе с новозеландцем пара неплохо скорректировалась. То есть, если посмотреть кросс-курс новозеландец-канадец, то там достаточно неплохо все начинает сходиться. Так, по валюте мы все прошлись, давайте сырье посмотрим. Из того, на что стоит, стоило обратить внимание на этой неделе, это ВВП в Китае, достаточно серьезный рост, плюс экспорт, импорт тоже вырос. Экономика во всем мире замедляется. да? Я даже записал, чтобы показать картинку. Многие центральные банки уже рассматривают вариант Снятие либо уменьшение денежных стимулов, да? уменьшение то, тех программ, закрытие тех программ, которые были открыты во время кризиса. Вот мы видим, что достаточно крутую динамику показывают у нас Франция. Если посмотреть, например, на Канаду, да, то здесь никакой динамики нет. В Америке никакой динамики нет. То есть основная сейчас динамика как раз где? Как раз в Европе потому что они до сих пор э, достаточно много денег тратят на то чтобы стимулировать у них отрицательные процентные ставки поэтому да да да вот там и рост происходит на текущий момент я считаю что европа имеет лучшие шансы выйти более сухими из воды чем сша поэтому в ближайшее время стоит посматривать на европейские индексы фондовые на Активы, которые номинированы в евро, ну и соответственно на европейскую валюту. Если индекс доллара начнет проседать, европейская валюта будет двигаться быстрее всего. Если индекс доллара будет расти, то европейская валюта будет падать не так быстро, как и остальные. Эти мысли можно, эти, ну, эти мысли можно э, сформулировать в торговую идею. Например, тот же самый европейский Европейская валюта против канадского доллара, к примеру. Ну, это нужно смотреть, это нужно проверять. Так, хорошо. И вот что интересное, еще один нюанс, который просто в экономическом календаре заметил. ВВП в Сингапуре, если смотреть за второй квартал, по сравнению с первым кварталом, упал на 41%. ВВП в Сингапуре упал на 41%. Ну, это, это просто супер ужасные цифры. Так, дальше. Нефть. По нефти. Вот здесь мы точно, помню, рассматривали ее. Говорил я о том, что рисовал тре треугольничек такой, да. Я все-таки по-прежнему рассматриваю, что нефть может вот так сделать. Вот такой сценарий нарисовать. В принципе, у нас достаточно много участников ждут нефть по 44-45, в этом... Ну, 44, 44 50, 45, поэтому пробой вот этой границы, верхней границы, он очень вероятен. Многие покупают колы просто в расчете на то, что фу, сейчас просто улетит. Давайте посмотрим вот после экспирации на открытый интерес между колами и путами, путами мы видим, что объем путов намного больше, чем колов. То есть люди покупают путы, страхуют себя от падения. Почему тогда рынок должен падать? Чтобы они заработали, чтобы их страховка сработала? Нет, конечно. страховку, то есть страхуют себя, Страхуя себя, вы сразу отдаете в рынок денежку. Рынок уже получил эту денежку, зачем ему? двигаться вниз. Поэтому, я считаю, что есть все шансы на пробой верхней границы, э, просто спекулятивный разгон, просто собрать ликвидность вверху, потому что ну, там достаточно ликвидности. Многие шортили, многие шортили э, с расчетом, что цена не сумеет закрыть вот этот гэп, да, вот этот огромный гэп. И в целом, есть все шансы двинуться вверх, собрать ликвидность или только после этого упасть. Э, значит то ли квартальный отчет ОПЭК был, то ли встречи у них. Смысл в том, что они договорились, что будут увеличивать объем добычи уже с августа на 2 миллиона. То есть следовать своему изначальному соглашению. Это первое. Россия уже нарастила добычу в июле. Уже нарастила добычу. Понемножечку наращивает и дальше. Поэтому я считаю, что по нефти есть негативный фон. Но, но, заметьте реакцию рынка на этот негативный фон. Хранилища, они по-прежнему заполнены. Спрос ну, не растет. Плюс, опай, опай, будут наращивать объем добычи. То есть, это означает, что текущие цены для них нормальные. И рынок не упал. Рынок не упал. Это говорит о силе рынка, о том, что ему просто не дают упасть. Значит, кому-то выгодно, чтобы он вырос, вот там уже собрать ликвидность только после этого упасть. Поэтому я считаю, что все-таки нефть имеет шансы в ближайшее время сделать хороший импульс вплоть до уровня 45, почему бы и нет, собрать всю ликвидность и только после этого снизиться. В понедельник мы посмотрим, во вторник мы посмотрим соточеты, и тогда уже сделаем вывод. Золото продолжает свое снижение, уже был, как по мне, установлен локальный максимум Точнее, не локальный, уже был установлен максимум, и в ближайшее время мы будем видеть коррекционную долгую такую коррекцию, да, затяжную. И все это будет сопровождаться вот такими просто подарками от рынка. Когда у нас на, на локальных минимумах образовываются сразу несколько HFT объемов, когда у нас после небольшой проторговки, после закрепления выше у нас появляются пин-бары с большим объемом хостей, и это прям ну, вот, супер красивые точки. ну согласитесь. Образовались HFT, пошли вверх, образовались HFT, пошли вверх, разгрузились, Сходили еще выше, разгрузились, пошли, собрали. Ну, целый день можно просто сидеть и торговать вот этих HFT объемов. Видим HFT вблизи локального минимума. Хорошо, есть подтверждение со стороны дивергенции кумулятивных дельт. Отлично. И вот я прямо сейчас тоже рассматриваю вариант захода в позицию. Потому что у нас на локальном минимуме образов, образовалось несколько HFT. Мне нужно, чтобы цена обновила этот минимум, достаточно ну, значимо обновила. Появился пин-бар на этой дивергенции. И вот тогда я смогу уже со спокойной душой зайти в эту позицию. Плюс чуть-чуть напрягает то, что мы не обновили вот эти локальные минимумы. Да? То есть совсем немного не обновили. Если ввели уже цену сюда, почему нельзя вот здесь еще собрать ликвидность и так туда пойти. Но посмотрим, как это все будет развиваться. По золоту рекомендую в ближайшее время максимум внимания уделить для внутридневной торговли именно этому инструменту. Посмотрите на эти, ну, просто супер четкие сигналы. Это я ночью решил поторговать золото. Вот, история была вот здесь как раз. Если вы еще не знаете, то у нас на платформе добавились новые индикаторы. Это сигналы в какое время, в каком месте прошли большие объемы по опционам, то есть вот в этом месте у нас прошло 603 контракта со страйком 1650 да, при цене 1812 то есть, ну это серьезный объем, это достаточно серьезный объем, после этого сразу Ночью. Вот, да. После этого сразу мы обновляем локальный хай. Образовывается что? Образовывается свеча в виде пин-бара с достаточно серьезным объемом проторгованным хвосте. Плюс профиль среднего проторгованного объема вверху. И у нас происходит вот такая коррекция. Ну, здесь достаточно быстро мы прошли 1 к 2. И чуть-чуть дальше было даже вот 1 к 3. Вот. И после этого образовывается еще лучше точка входа с большим объемом вверху, с HFT, с вот этим кластером огромным. Дальше уже, ну, вы дальше вы уже сами видите, что у нас происходит вплоть до образования нового HFT. Хорошо, по золоту. Есть биткоин э, под влиянием негативных новостей, под негативным новостным фоном за счет того, что взломали твиттеры крупных людей, публичных людей, крупных людей сказал, э, вымо, ну, не вымогали, была типа акция, да, сбрось мне биткоин, я тебе сброшу в два раза больше. И такие сообщения публиковали и на, и в твиттере SEO Binance и Илона Маска и там многих публичных, Билла Гейтса, многих публичных, публичных людей собрали, по-моему, 11 или 13 биткоинов за один вечер, но фишка даже не в этом. Показали, что есть дыры, что можно взломать, что можно проводить вот такие манипуляции. Биткоин, на это отреагировал, отреагировал, как мы видим, негативно, он покинул свою проторговку, волатильность как была на минимуме, так и осталась, и вот что я еще нашел, какую информацию, открытый интерес не меняется, да, то есть участники рынка, спекулянты потеряли интерес к этому активу, ну уж точно, волатильности нет, что там торговать, это первое. Те, кто не потерял, те, кто сидят, они по уши в плечах, по уши просто. Потому что, чтобы сохранить хоть какую-то доходность на вот этом рынке, нужно брать хорошие плечи. Второе. Третье. Если посмотреть, там есть данные по поводу опционов, да, куда ожидает рынок, куда не ожидает рынок. Так вот, рынок не ожидает, что цена поднимется к 11 тысячам. То есть, вероятность похода рынок закладывает 4%. 4% в ближайших 2 месяца, что биткоин сделает 11 тысяч. Вроде бы маловероятно, согласен, но, но, если вы помните, есть... Это нужно, конечно, уточнить, но вроде как есть такое правило, что когда открытый интерес не меняется или даже падает, цена находится в неудобном положении. Ну, здесь и покупать не хочется, и шортить уже не хочется, да, поэтому спекулянтов здесь нет, поезд для них этот уже давно ушел, они уже повыходили. На долгосрок, как это говорят, хомякам покупать не сильно захочется, вблизи 10 тысяч все же хотят купить с коррекции, правильно? Я считаю, что это лучшее время для организации пампа. То есть делаем все просто, делаем обновление локального максимума, закрепление, поход на 11 чуть-чуть повыше, и там уже те, кто сидят, точнее не те, кто сидят, те, кто ждали, что сейчас биткоин сделает сюда, я вот здесь закуплюсь и буду сидеть до 100 тысяч. Вот все эти ребята, они начнут покупать уже после 11. И тем самым они начнут еще дальше двигать цену. А там нету лимитов, там нету таких крупных, там не будет таких крупных продаж. Все, кто хотел, они, да, вот здесь слились некоторые. Те, кто здесь покупал, они уже здесь повыходили. Ну, нету смысла держать актив, который не растет. Лучше эти деньги перевести на, ну, инвестировать в фондовый рынок, где акции по 700% за неделю делают. Зачем сидеть в битке? Поэтому я считаю, что текущее время это идеальное время для того, чтобы Абсорбировать ликвидность, да, набрать позицию и тем самым и позже способствовать движению цены вверх. Там уже сбрасывать. Так, и по сырью, что у нас еще? Серебро, серебро показало прям, прям суперскую точку на самом максимуме. да, Посмотрите, цена двигается вверх. Доходит до уровня объема. У нас кумулятивная дельта по объему и по количеству тиков начинают падать. Цена еще двигается чуть-чуть вверх. И на самом максимуме появляется шорт. вот зеленые HFT. Это говорит нам о том, что вынесли шорты. Ну, вынесли и сразу провал. Достаточно быстрый трейд. Очень быстрый. С достаточно коротким стопом. И отличным соотношением риск-прибыль. Так, Медь. Медь скорректировалась от своего локального максимума. да? Мы видели медь вот так. Даже, по-моему... Да, вот здесь мы вот так видели медь. И я рассматривал, что она упадет, потому что обновить годовой максимум просто так... Нет, так нельзя. Вот медь, в принципе... Пошла на коррекцию. Сейчас, я думаю, что коррекция затянется чуть побольше, учитывая то, что все позитивные новости уже отыграны в ценах на медь. То есть, достигнуть вот этой проторговки есть все шансы. И вот же отсюда можно работать в продолжение тенденции. Но нужно посмотреть, будет отчета. Так, в принципе, по сырью там особо сильно ничего не происходило. Газ на месте стоял. Извините за эти... HFT просто, если работать внутри дня, то они достаточно нормальные, но если на дневном посмотреть, то они достаточно смешные. Достигли мы все-таки 1.7, тютелька в тютельку. Цель достигнута по вот этому пинбару, да, вот этот пин-бар, который образовался, здесь как раз цели были плюс-минус 1.7. Так, пшеница... Продолжает свой булран. Да, логистические цепочки нарушены Все ожидают второй волны Все закупаются сырьем, товарами Плюс урожай, я думаю, что не будет такой хороший Пока что я не нашел для себя точки для добавления Сижу в этом ETF, который не так сильно вырос, как, ну, как этот инструмент так, Давайте посмотрим о, 16%. Если бы ETF еще так вырос, я вообще бы доволен был. Так, кукуруза пока что, пока что ничего здесь сильно не происходит. Окей, и фондовый рынок, и хватит. Так, по фондовому рынку, где у меня здесь S&P, значит, ФРС начнет сокращать стимулы, это первый негативный фактор для фондового рынка. Второй, почему? Потому что кризис Рано или поздно дойдет к концу Они не могут постоянно поддерживать рынки ну, За счет кого? Банки отчитались в целом не очень хорошо То есть отчеты вроде по... А, точнее не так Отчеты вроде бы выходили не очень хорошие Но на самом деле они больше перестраховывались это, это дало негативный импульс для рынка Но в целом мы видим, что рынок находится на своих локальных максимумах Поэтому импульс не удался Калифорния прикрыла уже бары, рестораны, потому что ну, количество зараженных достаточно большое, пора, пора применять какие-то меры. Но, но мы видим, что все эти меры, они как-то рынком уже проглотились. Все ждут вакцину, там куча компаний, Moderna, Pfizer и так дальше, все они получили уже одобрение на третью фазу, уже некоторые проходят эту третью фазу, испытания уже на большом количестве людей, куча новостей, не знаю, фейковых или правдивых, о том, что есть побочные эффекты, что вакцину скоро ждать не стоит, с другой стороны, что вакцину ждать стоит уже к августу, да, если не ошибаюсь, 3 августа уже начнется вакцинация в России, вакханалия, короче, просто вакханалия, поэтому пока что это убираем информационного поля, на что стоит обратить внимание, это соотношение put call опционов, которые сейчас на фондовом рынке, картинка, вот, вот это соотношение с 15 года, чуть пораньше, вот посмотрите, где оно находится, оно находится на локальных, прям на, на минимумах, да, на исторических минимумах за этот период, что это за соотношение? Это количество покупаемых колов, количество покупаемых путов, деленное на количество, объем, имеется в виду, не просто в штуках, на объем. Объем покупаемых путов, деленный на объем покупаемых колов. Это соотношение на минимум. Как вы считаете почему? Правильно, правильно. Колов слишком много покупают. На самом деле да это соотношение может быть на минимумах если а путов практически не берут тогда да, путов это будет короче путов практически не берут или очень много берут колод так вот у нас второй вариант путов берут Среднестатистически, как всегда, люди страхуют себя от падения понемногу. Но колов покупают очень много. А кто покупает? Это, конечно же, покупают не самые квалифицированные инвесторы. Покупают колы после такой высокой волатильности на локальных максимумах. После такой волатильности опционы чаще всего дорогие, там высокие премии. Но, но многие хотят заработать много. Если много покупают колов, рынок вверх что сделает? Не пойдет. Зачем ему идти туда? Все же застраховали себя от роста по факту. Все ждут, что цена пойдет вверх. покупали много опционов, много колов. Сделали уже свои ставки. Зачем рынку двигаться вверх? Непонятно. Ставки уже сделаны. Все. Больше никто не покупает. Так, хорошо. На этой неделе... Вот если посмотреть на корреляцию, то в принципе корреляция возобновилась. Я в последнее время не очень люблю NASDAQ, потому что он э, чаще всего двигается против основной тенденции. И это движение, оно не происходит день-два, оно происходит неделю, вторую, третью. Но здесь достаточно быстро мы отошли от общей вот этой банды, да, и достаточно быстро вернулись к этой банде. То же самое сделал и Russell. Он вначале был в аутсайдерах, но сейчас в принципе вернулся к среднему, да, средняя красненькая это у нас S&P 500 подключение к рыночным данным к сожалению Interactive решил хм, прервать подключение к рыночным данным так к чему я это? я к тому, что на фондовом рынке сейчас идет полным ходом отчетность, сезон отчетности в понедельник мы с вами видели вот такую картинку по S&P, да, я рассматривал поход выше, понедельник начался на хорошей ноте с гэпом, чаще всего отрабатывает себя этот паттерн, то есть после образования вот такой истории у нас происходит прорыв вверх, серьезный и уже дальше фиксация прибыли. Не знаю, Ой, не то показал, не то показал, все то показал. Вот, почему-то так работает. И вот здесь аналогичная история произошла, вот, вот произошла, с гэпом мы открылись, обновили локальный максимум, образовался профиль среднего проторгованного объема на хаях и после этого пошли. Я благополучно досиделся, дождался по рассулу этой точки входа. Это было не самое идеальное. Так, не самое идеальное. Она была вот здесь. Да. Перед закрытием за несколько минут до закрытия рынка цена обновляет на прям пункт пипс на пипс, обновляет локальный максимум и про проваливается под закрытие зафиксировали достаточно серьезно по ходу позиции, раз индекс так резко пролетел вниз, и это стало для меня поводом, что в принципе можно и пошортить немного эти, эти индексы волатильность высокая, сезон отчетов не самый хороший, ФРС снимает, понемногу будет сокращать стимулы, количество зараженных растет, то есть много факторов говорит о падении, много факторов говорит о том, что роста дальше не будет. Поэтому либо мы будем болтаться в этом боковике, который уже сформирован достаточно давно, либо мы будем падать. Может будем расти, ну тогда приветствую плос. Так, на этом все. В принципе, если у вас будут вопросы, вы обязательно задавайте их в комментариях. Прочитаю, расскажу, покажу все, что надо, сделаем. На этом буду прощаться, хороших вам выходных, лично у меня будут отличные выходные, спортивный поход на катамаране по, ну не хочется сказать горной реке, но около горной реки, встретимся во вторник, я надеюсь, что встретимся во вторник, там погода не очень хорошая прогнозируется, всем счастливо и до встречи.